Пресс-конференция в рамках реализации проекта «Впевненный бизнес. Замужня громада», посвященному выявлению существующих проблем и преодолению препятствий для развития малого и среднего бизнеса. Организаторы проекта расскажут, как общественные организации могут анализировать регулярные акты на предмет коррупционной составляющей и бороться за их отмену. Спикеры Александр Шармар, координатор проекта, Алексей Литвинов, Институт общественной экспертизы, Елена Пархоменко, эксперт за предпринимателей города Харькова, Богдан Масунов, Масунов. «Молодежь и предпринимательство» Эдуард Набока, директор Харьковского регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей. Пожалуйста, кто начнет? Нет. Пожалуйста. Если позволите, В рамках проекта бизнес» у нас более двух месяцев проходили круглые столы, проходили и пресс-конференции, проводился широкий опрос предпринимательской общественности, и на рынках, и на рынках, и на и производства мелко и в результате были выработаны ряд претензий к нынешней власти. Выработан меморандум, подписан меморандум с рядом кандидатов и кандидатов на пост городского головы, а также с кандидатами в городской и областной совет. Более подробные итоги изложит у нас партнер Итогом, основным итогом нашей работы стало подписание меморандума с представителями некоторых политических сил, к сожалению, не всех. Мы приглашали на наши регулярные встречи, на фокус-группы, на группы столы для обсуждения возникших проблем представителей всех политических сил города Харькова, но основными силами, партиями, теми, кто выявил желание работать с нами, взаимодействовать, прислушаться, в общем к мнению предпринимателей, и не просто прислушаться, а пообещали, по крайней мере, при э, их дальнейшей работе учесть э, эти пожелания и притворять при, при их жизнь. Э, этими силами э, стали э, 5-10, которые все, общем-то, позиционируют э, как э, политическая сила, которая изначально э, отстаивает интересы малого и среднего бизнеса, тех людей, которые, в составляют основу, наиболее являются активными членами общества, скажем так и основу, в общем-то, создания богатства страны. От 5.10 сотрудничал с нами лидер партии Юрий Граченко, подписал меморандум. От самокомячи меморандум с нами подписал Тарас Стенко, который был от головы. От ну, к сожалению, не лидер партии, но несколько представителей, кандидатов, депутатов, госсовета и уроков с нами заключили этот меморандум. Заключили также меморандум подписали силы от народного контроля и от, от солидарности, от социалистов. Ну, вроде бы, все, основные такие партии, которые, в общем себя как прогрессивные. От медроджи никого не было. Таким образом, те партии, которые пройдут по результатам местных выборов в области, имеют уже поддержку определенную предпринимателей малого и среднего бизнеса, но также с них и будет определенный спрос в соответствии с теми требованиями, которые мы выделили. Основными требованиями была пятерка пунктов, которые содержали такой основной вызов о обеспечении прозрачности, прозрачности принятия решений, прозрачности принятия э, решений в, э, по бюджету города и области, э, по э, осуществлению застройки города, по э, правилам введения бизнеса, заключения договоров с предпринимателями на рынках. То, что больше всего, в общем-то волновало, правила, правила вроде бы установлены, но они не выполняются не контролируются. Те органы, которые как бы должны по идее стоять на страже порядка и защищать э, интересы предпринимателя на рынках к сожалению, наоборот, только мешают. Э, соответственно, те э, кандидаты в депутаты и на э, в совет, которые подписали с нами этот меморандум, они обязались э, реализовывать эти требования А, еще один туда Юрий не так сказать партийное э, лицо. Вот так, да, согласно иммуранту, производственную встречу. Э -э, в общем-то, то есть прозрачность, прозрачность бизнеса, прозрачность э, принятия решений властью, это э, те основные пункты, на которых э, были э, сосредоточены э, требования наших э, э, предпринимателей. Да. Э -э, этот опрос, опять же, он был не... А Пока, как говорят, мы проводили несколько фокус-групп, на которых присутствовали э, представители э, бизнеса, как, э, коммер как коммерции, торговли, так и производства. Э, потом на основании э, обсуждения в Гуорне э, мы составили анкету, э, которую запустили э, среди э, предпринимателей города Харькова. Они выделили, в свою очередь, ту десятку требований, которые волнуют больше всего, ту десятку проблем и те пути их решения, которые волнуют больше всего которые они видят как пути дальше этих проблем. Потом были проведены круглые столы с обсуждением итогов проведения анкетирования. И по итогам круглых столов уже были сформированы эти требования, опробированные, обработанные юристами. И, собственно, вот эти требования уже и были представлены по последнему нашему комендарту. Ну что, мы теперь ждем, каким образом, кто победит, и каким образом будут, в общем -то, с нами все-таки работать. Соответственно, через 100 дней у нас будет встреча с представителями политических сил, которые пройдут в курсы и будем поставить мониторинг того, того, решаются. Слово предоставлю нашему субкоординатору проекта Эдуарду Евгениевичу Набоки, который очень интерес как раз промышленников и предпринимателей. Добрый день. Я хочу сказать, что основной легмотив проведения этого исследования заключался в том, что любая громада, будь это город, будь это область, будь это район, будь это государство, заинтересована в том, чтобы быть богатой. А богатая может быть только тогда, когда большая масса. Занимается бизнесом, создает рабочие места и платит налоги. У нас, если проехать по улицам города, то вроде бы создают впечатление, что у нас достаточно богатая команда. У нас много да, автомобилей, у нас есть районы, где каждый дом стоит не меньше миллиона долларов. Но при всем при этом большинство людей живет не очень богато. И на социальные программы я являюсь еще и членом заместительного водителя общественного совета. Приборку с администрации. Огромное количество людей, представленных там, представляют те свои населения, которые на сегодняшний день испытывают крайне допустим. Это и врачи, и учителя, и инвалиды, и дети. И, в общем-то, каждая копейка, которая в бюджете так или иначе предполагается на их жизнь, их развитие и существование, она буквально выкрадывается. И для того, чтобы эта ситуация изменилась, должен быть просто больше бюджет. Не нужно экономить, нужно больше зарабатывать. А зарабатывать у нас, как правило, в предприниматель. Поэтому и возник такой вопрос, а что мешает предпринимателям заработать? А заработать прежде всего предпринимателям мешает неравенство отношений между бизнесом, который наполняет бюджет, и государством. На сегодняшний день непрозрачность исполнения бюджета, непрозрачность принятия регуляторных актов, большое количество коррупции в регуляторных актах местного самоуправления, зачастую делает предпринимателя э, ну, абсолютно зависимым, и э, то есть на, скажем, же рынке предприниматель, ну, э, он вообще-то рад, он вообще-то рад, по отношению к нему можно принять все, что угодно, дополнительную плату ввести, э, убрать его с рынка, подвинуть его, заставить его выкупить свое, свое имущество, заплатить какую-то дополнительную аренду за свое имущество, все, что угодно, он не имеет права. Э, жизнь, предпринимателя на самом деле это ну, он просто сам бьется за свое выживание. поэтому на сегодняшний день э, реализация этого проекта она не заканчивается тем, что предприниматели высказали свои требования теперь нужно среди этих требований выявить те которые можно контролировать их исполнение области одно из этих требований вот у нас на сегодняшний день в городском исполнительном комитете в городском совете, э, около 600 регуляторных актов Большинство этих регуляторных актов имеют на предпринимателя непосредственное отношение. Определяют, как ему и что ему делать. И на самом деле, прав не добавляют и возможностей не добавляют. Поэтому на сегодня, в рамках продолжения реализации проекта, мы обратились к тому, что необходимо для всех регуляторных актов, которые сегодня действуют на территории Аркеста области, провести антикоррупционную экспертизу. То есть необходимо понять, эти регуляторные акты они служат тому, чтобы развивать бизнес в городе и области, или они служат для того, чтобы чиновники различных уровней, различных контролирующих органов могли иметь возможность разрешить, не разрешить, дать, отнять. Поэтому э, часть сегодняшней пресс-конференции посвящена именно тому, что мы продолжаем развитие предыдущего проекта, новое его ведомое. То есть на сегодня мы раз, э, вот сегодня собралась целая группа на тренинге, которые проводятся по вопросам применения методики общественной антикоррупционной оценки регуляторных актов, принятых по иной местному саналу -э -э Я думаю, что более подробно о сути этой методики и о том, каким образом она уже реализуется в других регионах, нам расскажут наши коллеги из и э -э ИСУ. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Спасибо за возможность как раз представить результаты, которые уже сложились и которые могут быть использованы и полезны в Харькове. Сейчас действительно проходит, в это время проходит тренинг, на котором харьковских предпринимателей, представителей бизнес-ассоциаций, представителей областной администрации учат тому, как проводить антикоррупционную экспертизу. Благодаря 55-й статье закона о противодействии коррупции появился новый инструмент который позволяет пересмотреть все нормативно-правовые акты, которые имеют влияние в любой сфере. В данном контексте нас больше интересуют те нормативные акты, которые регулируют предпринимательскую сферу деятельности. И благодаря проведению такой экспертизы можно установить большинство тех коррупционных коррупционных факторов, которые приводят к тому, что предприниматель... Для ведения своей деятельности вынужден идти на поклон к чиновнику и оплачивать услуги, которые он не должен оплачивать, а должен получать от государства бесплатно. И большая часть этой методики она базируется на уже принятой в Украине методике, утвержденной Министерством юстиции Украины. Это позволяет предпринимателям и бизнес-ассоциациям перейти на платформу, которая позволяет вести диалог с органами власти и аргументированно представлять свою позицию. И нашей главной целью в этом проекте является то, чтобы дать толчок для налаживания этого диалога между властью и бизнесом, для того, чтобы они аргументированно вели диалог и принимали решения, которые будут прозрачны, понятны, и они будут содействовать развитию бизнеса, при этом не будут внедрять дополнительные поборы и сборы, которые ни к чему по позитивному не приводят. Задача предпринимателя это является создание рабочих мест, уплата налогов и развитие бизнеса. Государство должно обеспечить максимально комфортные условия для ведения этого бизнеса. А мы, как потребители с вами, сможем только от этого выиграть. Но каждый раз, когда вводится дополнительная заковыка в законодательстве, и она обязывает предпринимателя не вести свою деятельность, а хотите согласовывать дополнительные документы, получать необоснованные разрешения и изымать деньги для того, чтобы оплатить взятку, это все отражается на нас с вами, как потребителях. Мы оплачиваем всю эту коррупцию. Нам это не нужно, и мы стараемся упредить это в проектах нормативных актов и пересмотреть те документы, которые уже действуют. Почему? Потому что очень низкая культура была нормопроектировочной деятельности, и во многих документах эти риски есть. Благодаря активной позиции бизнес-ассоциации в Харькове это привело к тому, что уже составлены перечни приоритетных актов, которые уже будут рассматриваться. И мы надеемся, что этот результат, который показал Результаты, которые уже были показаны в Ивано-Франковске, в Виннице и в Сумах, они найдут свое подтверждение и в Днепропетровске, и в Харькове. И они станут наследоваться во всех остальных регионах, потому что это действительно эффективный инструмент, когда в условиях децентрализации мы принимаем на себя ответственность за то, как развивается здесь бизнес на нашей территории. Я передам слово Богдану, который расскажет о том опыте, который есть в Сумах. В рамках, в рамках данного проекта мы реализовываем две компоненты. Первый компонент – это тот проект, про который сказали вы. Мы тоже выдвигали требования от бизнеса к будущей власти и с предложением определенных реформ. Одно из требований – это было проведение антикоррупционной экспертизы. Это было упрощение получения любых разрешительных процедур, касающихся ведения бизнеса. И, и э, у нас как результат было, как результат, немного цифров, как, было подписано 11, 11 меморандумов с кандидатами в номер из 14, у нас было подписано 20, 14 меморандумов с политическими партиями из 22, и у нас было э, охвачено 193 кандидата-депутаты в депутаты из, 6, из 627. Сюда мы приехали в гости с э, нашим коллегам э, рассказать о, той, о, о втором проекте, который называется «Антипроверационная экспертиза на противно актов», которые мы проводили непосредственно в городском совете, в Сумском городском совете. Э, как результат, мы, э, промониторили с, э, мы промониторили решение с 2011 года по первый квартал 2015 года в э, общей сложности э, 7000 тысяч 200 нормативно-правовых актов для того, чтобы выявить какие из, какая часть из, этих, из этого всего массива есть регуляторными актами Мы выявили, что 95 95 нормативно-правовых актов есть регуляторными, которые непосредственно влияют на различные осуществление предпринимательской деятельности. К сожалению, мы также обнаружили, что 15 из них прошли за процедурой, предусмотренную законом украины про регуляторную политику мы взяли мы взяли четыре направления которые детально анализировали на предмет коррупционной составляющей это земельные вопросы это архитектура это коммунальное майно и это реклама мы взяли 33 нормативно правовых акта, регуляторных актов и выявили посчитали мы выявили 300, 300 тем коррупционных рисков, которые, которые дают возможность осуществить какие-нибудь коррупционные схемы. Сейчас, сейчас результатом нашей работы полугодовой стало то, что уже подготовлены 4 документа, которые уже висят на сайте Сульского мескоративного снижения регуляторная политика, уже проработаны и сделаны. Это касается... Размещение двухчасовых споруд для предпринимательской деятельности. это проект по рекламе, про внешнюю рекламу, это по благоустрою и по правилам торговли. И на сегодня, точнее, уже послезавтра, будет приниматься как раз на Выконкоме вопрос о внешней рекламе. И с этими результатами, как и по всей процедуре, которую мы пришли, мы хотим сегодня поделиться с нашими. Спасибо. Спасибо. Вопросы? Скажите тогда, вот, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вы сказали, что подписали определенный меморандум с политическими силами. Политическая сила, с которой вы не подписали, выиграла. Как вы теперь будете действовать? Ну, так же э -э прошли некоторые те политические силы, которые вы, вы сказали, подписали. Да. Угу. И есть надежда, в общем-то, что потихонечку мы сможем переломить ситуацию в нет надежды. Но да, если что те силы, допустим, вот сама полностью подписала, она, мы верим, это молодые ребята, э -э много там юристов у них, э -э ребята, которые хотят изменить к лучшему положение в городе Харькове. Хотя и Геннадий однодумец хочет по-своему изменить. Я Но, думаю, что он делает свои действия для себя. А выше. Мы, для всех мы, мы и с ним найдем э общий язык. И думаю, что он много делает для города, никто не станет отрицать. Но в предпринимательстве, в малом и среднем бизнесе, конечно, там есть очень еще большое поле деятельности для улучшения, для трудозадятости. И в основном для борьбы с коррупционными такими направлениями, то есть с нелегальной торговлей, которая сейчас процветает по-прежнему и увеличивается в городе Харькове, создает большую конкуренцию легальным предпринимателям в сфере малого и среднего бизнеса. Я думаю, что мы сумеем с новыми силами, которые придут в Совет, вместе переломить обстановку и э, убедить э, действующую власть в том, что необходимо обращать внимание и на малый и средний бизнес. Скажите, пожалуйста, будете ли вы удивлены, если в результате ваших действий вы обнаружите, что главным коррупционером является ну, теперь новый мэр? Теперь новый. Мэр. Ну, будете ли вы этому Но удивлены? Вы сказали, да? Да. Нет, ну в принципе система работает определенная в сфере малого и среднего бизнеса. Система э, побора существует. Мы, мы думаем, что э, старый новый мэр по-новому проанализирует ситуацию, прислушивается к мнению предпринимательского средов И вместе с новыми силами пришедшими... Поломает эту обстановку, изменит ее в лучшую сторону. То есть вы, вы, вы в это верите? Но, Мы в это верим. Я вижу, что самая главная сила общественной организации, ну самое главное наше оружие, это публичность. Ну вот я думаю, О, что, к этой, что, что, что, к этой, что к этой публичности нужно прибавить еще профессионализм, потому что для того, чтобы увидеть коррупционную составляющую в актах, нужно привлечь профессиональных юристов, профессиональных аудиторов, тех людей, которые умеют не только прочитать, но и увидеть. И третье, что нужно прибавить к публичности и профессионализму, это, конечно, объединенность. Вот на сегодняшний день 9 общественных организаций создали коалицию малого среднего бизнеса, в которой был осуществлен проект изучения мнений предпринимателей. Эта коалиция продолжает действовать, двери ее открыты. Мы надеемся, что в итоге в коалицию войдут большинство предпринимательских бизнес-ассоциаций, которые так или иначе реально действуют на территории Харьковской области. Если 9 поменять на 20 или на 30 и на 30 и сайтах разместить информацию о том, что мэр или мэр или горсовет или любой другой высокий чиновник нарушают закон там или иначе, плюс прибавить ваши возможности в плане вашего информационного центра выйти в открытую с этой информацией, я думаю, что это, причем эта информация должна быть максимально профессиональной и точной, чтобы ее нельзя было ни оспорить, ни отсудить, потому что проигранный суд – это ваша организация. Если нам удастся это создать и это реализовать, это будет самый эффективный метод борьбы, ну, исключая палки и улицу, естественно которым мы сможем ту ситуацию, которая, к сожалению, пока еще существует. А как будет проходить процедура подобных вот, вскрытий коррупционных схем, скажите? Ну, существует это ли? Как проходит именно. Да. А вот как раз а, мы берем опыт, опыт других городов, который уже положительный, сыграл роль. Очень кратко, просто концептуально, как оно, в чем заключается эта экспертиза. Первое, то есть определяются приоритетные сферы. и Почему? Потому что бизнес ассоциаций нет, нет неограниченных ресурсов. Поэтому надо взять ту проблему, которая касается в большей части, та, которую поддерживают все предприниматели. Она берется. Берется, прорабатывается вся нормативная база в этой сфере и по каждому акту выверяются, что в этом, как каждое положение в этом акте, к чему оно может привести, если оно, и как оно трактуется чиновниками, почему предприниматель да, вынужден приносить деньги да. Почему? Он решен тех прав, которые заложены в законодательстве, где местная нормативная база конфликтует с государственным законодательством. И все это выверяется. Самым главным здесь является то, что помимо того, что мы будем выявлять с коллегами недостатки, коррупционные риски, мы будем давать рекомендации, как их убрать из этих актов. То есть и эти рекомендации будут предоставляться действующей власти по 55-й статье все того же закона про бор бор борьбу с коррупцией, они должны обязательно учесть эти замечания. И, соответственно, мы будем уже контролировать, помогать коллегам, чтобы этот контроль был максимально публичен. Но в чем здесь выгода и в чем здесь козы? В том, что предприниматели, на которых всегда влач э, что да они самые главные коррупционеры, потому что они для ведения своей деятельности сами приходят и приносят взятки. Вот они здесь сидят, и они готовы сказать, что они не будут давать взятки, чиновникам для того, чтобы вести свою деятельность. А когда их будут вынуждать товарищатки, то они будут их привлекать к ответственности и будут делать, чтобы у них как можно меньше оставалось этих крючков, дергать предпринимателей. Я думаю, что именно в этом я основной, основной как бы, э Посыл и основной резерв и находится, что одна из частей, на которую всегда э, опирались, как на тех, кто э, является соучастниками коррупции, она сказала, нет, мы не соучастники, мы, будем, мы хотим жить честно, и мы считаем, что чиновники тоже будут жить честно. Вот это является главным посылом. То есть это на, таком, как бы на примере, как делалась иллюстрационная палата, да? то есть э, выбирается чиновник, да, вы каким-то образом собираете о нем информацию, и потом ее опугличиваете. Правильно я понимаю? Э, и э, вы говорите, и, и, и что он, он коррупционер, да? Нет, немножко. У нас не задача обвинить кого-то в коррупции. У нас задача сделать благоприятные условия для ведения бизнеса. В этом главная задача. И вот тут надо найти каждую булавочку, каждую иголочку, которая мешает бизнесу развиваться. Они есть заложенные в законодательстве. Они есть заложенные органами местного самоуправления. И как только мы будем выходить на тот уровень, что можно будет решить на органах местного самоуправления мы будем давать эти рекомендации. Если мы будем выходить, что это заложено кабинетом министров, которые дублируется местно мы будем выходить на кабинет. Если это на Верховную Раду, то это будет идти рекомендации на Верховную Раду. То есть здесь будет предусмотрен определенный комплексный механизм, который будет решать эту проблему на всех, ее, на всех этапах. Да, то есть 20 -20. понятно, что, что вы не ищете конкретного человека, коррупционера, вы ищете схемы. Да. которые мешают работать бизнесу, эти схемы завязаны на коррупции, эти Это схемы будут ситуацию. скрывать. Да. Как минимум лишить у их законодательной опоры базы, на которой они опираются. Почему? Потому что э, очень часто регуляторные акты принимаются даже с обсуждением с гражданами, но при этом никто не, не, не копался в этом акте и не знает вот этих заговык, которые потом чиновниками используются для того, чтобы обойти закон и попросить какую-то взятку у Хорошо, вы э, вскрываете схему, видите конкретную, конкретную проблему, вы ее опубличиваете. Силы инертности государственной машины на рассмотрение уходят, уходят даже не месяцы, а иногда и годы. Вы тем более говорите, что если проблема завязана вообще на кабинете министров, то вы выходите туда, это годы. А предприниматели продолжают по этой схеме работать. Вот как это? Я Одну ремарку. Да. Спасибо вам, очень главный вопрос. Это мы с коллегами как раз сейчас над этим работаем. Мы понимаем, что с нашим кабинетом министров практически невозможно ввести диалог от хайковского бизнеса, невозможно да, с кабинетом ввести классный диалог. Но нас слава богу, слушают партнеры международные организации, Европейская бизнес-ассоциация, которые имеют влияние на наш кабинет министров, которые могут поставить условия, что если не будут внесены эти изменения, Украина не получит очередной транш. Это будет условием. И только это является возможностью давления снизу от предпринимателей и международных наших партнеров, которые, слава Богу, нас поддерживают. И этот тренинг, опять-таки, поддержанный в USAID, то есть американским народом. То, есть, тот, кого боится наш кабинет министр а это дело дает да. ему деньги. Вот только он нам в этом случае и сможет помочь. А мы именно по их программам На данном этапе, но с другой стороны, Объединяться, объединяться, еще раз объединяться. И вот именно эта программа объединила нас в коалицию с одной стороны. Еще раз повторяю, двери коалиции открыты. Скажите, где можно в узнать информацию сможем... об этой коалиции? Сайт профюнион.орг. Проф? Профюнион.профсоюз. Так, профюнион.орг. Сайт Харьковская региональное отделение Украинской посольственной помощи предпринимателей. Так. Куда, да, угу. Это для того, чтобы мы могли это накопить. Да. Да? Одна файл. общая, это национальная платформа и, и, и среднего инфицирования, которая не будет. Как вы продвигаете сайт, для того, чтобы как можно больше предпринимателей вступало в эту, эту ассоциацию, в эту коалицию? Как, ну, вот, какие есть посылы? как вы рекламируете эту коалицию? Ну, к примеру, я как предприниматель не знал об этом коалиции, пока вы сегодня не пришли. Я мы, вы кстати, мы были вот здесь, у вас. У вас. проводили пресс-конференцию по, по, по промежуточному реализации ли? проекта, то есть э, это показывали и по нашим Харьковским телевизионным каналам. И, и вы показывали, показывали нет, и вы показывали это. На ну, привожу это да, да. пример, да. Есть определенное количество предпринимателей, которые не, не подозревают о, о вашем нет, ну, существовании. Периодически мы выходим uh -huh. там, там, в эфир. А да. Это, да. через Facebook, через свои сайты, через публичные выступления, где бы это ни было. Проводят ли ваша коалиция некие тренинги, вот обращаясь к молодежи предпринимательству, для молодых ребят, которые начинают стартапы, которые входят в предпринимательство, им нужны советы. Вы каким-то образом их... Ну, коалиция пока не... два месяца всего. Нет, ну, ну, это ничего вообще, вообще, Это У нас, у нас есть коалиция, она с 2011 года входит в 11 бизнес-ассоциаций. Мы проводим одно из наших направлений, мы проводим мотивационные тренинги для, для тех людей, которые хотят заняться бизнесом. У нас сейчас не идея, она идея родилась давно, мы ее будем воплощать у нас в городе сумма. Это открытие школы бизнеса, результатом которого должно стать уже готовым предпринимателем с, с определенным конкретным бизнес-планом, и под вот этот бизнес-план мы будем помогать находить инвестировать. Потому что есть, у, нас есть, у нас даже в городе есть инвесторы, которые приходят к нам и говорят, у нас есть деньги, но мы не знаем, куда, куда их тратить, куда их вложить. А мы будем вот как раз э, их связывать э, между собой. Плюс у нас есть предприниматели, которые есть какие-то э, объемы э, незадействованные, какие или площадя, или какие-то ресурсы. Он говорит, я готов отдать определенный ресурс. Вот, вот возьмите этот ресурс, пускай тот, кто будет у вас учиться, напишет бизнес план, ну, и мы его вводим как партнер. Проводим. То есть для людей, которые начинают стартап, к вам можно обращаться, потому что там есть потенциальные инвесторы, которые хотят да. потратить какие-то дела. У, у нас еще был э, День города, и мы устраивали э, конкурс на лучшую бизнес-идею. И победитель этого конкурса получил у нас сертификат на бесплатный, на бесплатный консалтинг, на, написание, поучку, на написание бизнес -плана, помощь по написанию бизнес-плана, помощь в привлечении инвестиций. И вот, и, вот, после вот этих всех выборных процедур uh -huh. мы будем встречаться с ним и будем писать. У него, у него была бизнес идея это утилизация тех пластмассовых эм, бутылок, которые, которые лежат э, в, специаль, в специальные машины, как, как это в Европе. И за это человек будет получать компенсацию за эту бутылку. То есть он может получить чек и в магазин. Понятно. То есть получается, народ это источник власти, правильно? В стране предприниматели зарабатывают деньги для, для, для власти и нанимают менеджеров, эффективно руководить. Если менеджер плохой, мы перестаем ему платить просто. Вот. Я вас прекрасно даю. Шикарная идея. Спасибо. Вопросы, если есть? Хочу, а, о, о да, хочу да. добавить, что говоря о развитии малого и среднего бизнеса, надо иметь в виду, что большинство харьковских предприятий, даже промышленных, ну, там, может быть, исключают амбликантов, амбликантов, они относятся по европейским меркам к союзному бизнесу. Mm -hmm. Вот на сегодняшний день, например, в Харькове мало кто знает, что создана организация работодателей авиационной промышленности. Вот. И эта организация работодателей, то сюда входит весь авиационный пункт Харьковской области. Я думаю, что мы и их привлечем, потому что там для предпринимателей, для стартапов огромное количество мыслей и идей. Авиационная промышленность у нас, это одна из наших гордостей, которая сегодня испытывает гордость. Но если мы помним, Буквально две недель назад президент собирал всех авиаторов в Киеве и сказал о том, что как это, производство самолетов остается приоритетной отраслью в Украине. И на сегодняшний день, вот так, 178, моя машина, которая чисто украинской сборки будет, наши авиаторы это огромная поле для реализации идей и возможностей малого и среднего места. Мы обязательно привлечем их к нашей работе. Еще одна ремарка. Да, конечно. По поводу, там, по поводу важности малого среднего бизнеса, особенно для местных, для, на местном уровне, это более 60% наполнения местных бюджетов идет от малого и среднего бизнеса. И 70%, занятых. 70, это 70 занятых. Это тоже на секунду. Это очень важно. Когда чихает крупный бизнес, мы быстро ощущаем, потому что это сразу большой объем. Но э, именно то, что уходит с большого бизнеса, может в себя как губка впитать только малый и средний бизнес. И тогда мы можем не испытывать вот этих социальных взрывов, когда да, закрывается и прекращает работать предприятия, и сразу никто не знает, куда деть там 20 тысяч человек. Малый бизнес способен все это трудоустроить и работать, и обеспечить работу. Но ему надо дать условия для жизни, лишив вот этих вот коррупционных схем. Ну и хотел обратиться я еще нашей пресс-конференции, к нашим предпринимателям, которые задействованы в и среднем бизнесе. Думайте сами, решайте сами. Если вы будете объединяться, вот и сейчас нам на этом тренинге разъясняют и объясняют, что не обязательно выходить на Майданы, не обязательно выходить с лозунгами «Ехать в Киев». Если конструктивно и обрунтованно, как говорится, подходить к тому или иному законодательному акту, то можно решать вопросы путем переговоров и кассовые аппараты, которые с 1 числа опять начнутся, и вопросы э, другие, которые касаться будут предпринимателей. Садимся за стол переговоров, если у нас есть обоснования, если предприниматели объединены и мы имеем достаточный ресурс для участия в работе и э, кабинета министров, встречи в Верховной Раде, то мы вырабатываем, делаем определенный анализ и садимся с властью за стол переговоров и решаем данные вопросы. Если предприниматели не объединяются, а чего-то ждут с моря погоды, но ну, ничего не будет, тогда единственный путь принимает закон, и мы его выходим, решаем, и, как правило, с дубинами, с плакатами, другого, с ложкой другого места, нам не остается. Да. Поэтому должна быть целенаправленная, кропотливая работа при поддержке объединенных сил предпринимателей. То есть, когда предприниматели объединяются, становится абсолютно понятно, что им мешает для нормальной работы. Да. И они выясняют, это либо помехи коррупционные, либо несовершенство законодательства. То да, есть, и там, могут... и там вы работаете. Даже... Можно... Можно... Можно работать на упреждение. Да. Выше. Они станут... они после того, когда закон принят начинают формировать повестку дня, что нам надо предпринимателям в будущем году, в следующие пять лет, чтобы они развивались хорошо. Все. Ну тогда нужно максимальную публичность и максимальную периодичность вашей публичности. Да, Для того, чтобы да. обвинять как можно больше предпринимателей, чтобы у нас было. Да. Перестаем платить плохим менеджерам. Ну, даже в этой программе мы в общем выступали, объединялись и так далее. Мы почувствовали на себе, что средства массовой информации принадлежат определенным владельцам, да. которые то ли разрешали, то ли не разрешали. Не разрешали да. Мы приглашаем, они не приходят. Не хотят услышать? Ничего. Ситуация меняется. Вам спасибо. Спасибо, спасибо вам огромное. Спасибо Надеемся на дальнейшее участие ваше.